Ну, да, это самое основное Значит, мы перешли к локтевым техникам, да, и продолжаем их делать Вот, провели, ну, давай, сейчас, сначала, согрей чуть-чуть Побыстрее Вот, так. Uh -huh. вот остановились здесь простучали если во время стука отдает в поясницу или 5С1 да то значит там подозрение на грыжу так в принципе здорового человека все нормально Почему мы стучим именно туда? Потому что вот я забыл на вот этой схеме своей показать, что... те справа у меня есть, с Есть, да? Да, Нет, да тут мы вот. проверим. Проверим, но сюда вот, здесь. Да? Вот здесь. Там, больше напряжены да, да. да, да. идет, идет. <coughs> в принципе видно вы если так вот посмотрите да вот на человека прицел прицеле по смещено И... да вправо вот это место нет не смещено то что вот этот вот мышечный бугорок, видите больше мышцы больше напряжены нагружены слегка значит беспокоит не сильно да значит они спазмированы здесь ну, тесты и потом будем проходить. Вот, крестица нарисовал вот такой треугольчик да. И вот это вот место у него. Это вот получается Я называю камень преткновения. Да? Вот. схема это нарисована про мясо, а теперь про кости. Значит, все, что растет выше, да, скелет, мы все декомпрессируем вверх. Да? Ну и голову там тоже вверх. Все, что ниже мы декомпрессируем вниз это получается где сия вот что мы сейчас собственно говоря и будем делать то есть, когда мы стучим в таз, мы декомпрессируем поясницу, сюда, растягиваем ее. Когда мы ведем руку вот сюда, мы вдоль позвоночника, видите, вверх поднимаемся, все время вверх. И давление у нас тоже вверх, желательно вот туда, вперед, и подсердник поднимается вниз. Когда мы подбиваем остистые отростки, вот, мы тоже даем вверх, получается. Декомпрессия вверх. Растерли его птицу квадратные мышцы с широчайшей мышцы спины она вот отсюда идет вот туда крепится к руке да вот она такая широкая ее можно вот растянули мы по ширине да и подняли растянули и подняли и трапецию доль роста мышцы трапеции потом параллельно Растерли. Ну, нам тут больше уже не растирание важно, да? А важно вот скручивание. Ну как бы больше. К скручивание. Разминание, оно на мышцы. Растирание на кожу. А вот такое вот давление это вот уже на кости, на суставы связки. То есть мы пытаемся вот сегменты позвонков вот так вот немножко друг относительно друга расшатать. Вот для чего мы вот такое делаем движение. И теперь пошел прием, ставим лодочки у причала. Вот причал, ассисты отростки не трогаем. Лодочки у нас идут, руки так внедряются в тело и расширяются, да? Это не, не массируемо так далеко, да, а именно вот только вот на этом уровне. На уровне а, реберно-поперечных сочинений. Вот здесь он идет. Здесь их нету, соответственно, тут мы просто растягиваем квадратную мышцу. Длились и растянули. Переевшись с этой стороны в подвздошную кость, с этой стороны в плавающие ребра. Дальше пошли вот эти уже сочленения и мы их на выдохе. хрустнули немножко, да? Пока нет. То есть стараемся их как бы разжать. Uh, это вот мы нарисовали лодочки, да? Теперь поднимем выстрел, пошла регата, яхта. Первая яхта прошла, замен шлейф, шлейф, воды, да? волн. вторая пошла, третья пошла, четвертая. Ключи и шеи То есть, условно, вот эту часть мы разделили на четыре части. Раз, два, три, четыре. Потом делим на три части. Потом на две части, потом на одну часть. Вот раз. Выдох. Еще раз выдох. Предупреждаем человека дышать вместе с нами. Две части теперь. И еще раз выдох. Одна часть. Растягиваем, растягиваем, растягиваем максимально. И помогаем себе ладонями. Вот видите, бочин я еще дополнительно растянул. И теперь ставим руки... И вот так, чтобы э, локоть, вот это, да, предплечье, э, руки та, которая опирается на базис, она опиралась на косточку крестца. Ой, это, это подзвучной кости и серединку крестца. Вот тут получается вот такой по диагонали. Если попробовать, вот тут прям такой вот упор есть. То есть вот так она ложится за этой то есть за это цепляется вот так. Вот, поставили ее. Она оттягивает, соответственно, таз вниз. Вторая, э, второй локоть обошел позвонки, астист-атроски, да, с этой стороны. Уперся. И раскачиваем человека в противофазе. Левая рука ходит против правой. Вот Вверх-вниз, видите, они идут на расширение. Только эта рука, она как бы движется, декомпрессируя вверх, а это упор оставляет. Держит вниз упор. Еще раз показываю. Вошли и... Вот та рука даже не скользит. Видите, она качает именно кость кости. Кость уперся, качаю таз. Следующий вход. Мы вошли обоими руками, о, обоими локтями уже даже, за пределы позвоночника. Да? И рука у нас будет упираться в воздушную кость, Одна. а вторая растягивать вверх. И весь тело у нас пошел вверх. Это уже реберно-поперечное соединение пошли. Воздействие. Еще раз показываю. И можно немножко там понажимать свою, свою голову, используйте как маятник. Выдохнули. Все эти приемы, естественно, на выдохе делаем. А далее переходы работать к лопатке. Но об этом мы расскажем в следующем видеоролике, пока не забыли, повторим все это на живой натуре.